Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы э, будем играть в ОСУ. Реально. Новое видео на моем канале. Если солю ну, комбо ну, как бы ОСУ, то видео закончится. Теперь Начинаем теперь играть. Будем играть путь. с вами надо в путь. карту, блядь, не в эту. А будем играть с вами в карту. Хуй знает, как играть. Будем играть. С вами. Короче, я в два сейчас выберет сама карту, блядь. Майкевич, -э можешь ее как варик Ох, нормально, как типа Нормально, тосийский ге. Ох. Ой-ой-ой, Мус... осуждаем, блядь, песню эту, ебищную. Какую? Пою? Мусора, блядь, пидорасы. О, это моя песня. А, похуй, я хочу играть Гуэна Пикбридж. Гуэна. О, это хорош, Харта, ты не снишь, Как пишется, блядь. Гуэне. Бригге. Бригге, блядь, ты дум. Да Реформ-эксперт, поехали. Фу, Так, Дима не миссый, талбарёв. Вот